Это за защиту. Мои барыги будут работать на твоих точках. Ты не смей даже пальцем их тронуть. Иначе очень сильно пожалеешь. Жан-Мишель опасный человек. Идти против него не надо. Ты отравы не будет на наших точках. От наркоты одни проблемы. Я же запретил торговать. Я не знал, я не знал. Да как этот вонючий иммигрант посмел попереть против меня? Он убил моего друга. Если нужно будет помощь, обращайся. Иди к маме, сынок. А папа приедет? Приедет, приедет папа. Да, этот чечен, поджав хвост, сбежал из страны. В полиции утверждают, что установили личность убийцы. Как с полицией проблему решим, это гнида. Жан-Мишель ответит за все сполна. Ислам мертв. Если ты не успокоишься, твоя семья следующая на очереди. Но если ты сейчас сломя голову, понесешься во Францию, тебя сразу повяжут. Теперь твой паспорт в базе Интерпола. Всех бы вас крохнул. Не важно, сколько лошадей. Главное, кто между рулем и сиденьем. Так он мог попасть во Францию. Скажи мне, как? Он жил в международном розыске. А? В любом деле найдется крыса, которая придаст. Алло, Мане, говори. Мане мертв. Ты следующий.